Добрый день, с вами Алексей Федорцов и это видео о пользе аудита рекламных кабинетов. Что такое аудит рекламных кабинетов? Это когда у вас есть какая-то работающая рекламная кампания в какой-либо из рекламных систем, и вы предоставляете доступ стороннему специалисту, представителю другой компании, частному специалисту, для того, чтобы он проверил, насколько эффективно работает компания и изложил вам свое мнение. Как-то структурировано для того, чтобы у вас появилась информация, нужна ли какая-то доработка этих рекламных кампаний, если вы их ведете самостоятельно, нужно ли сказать своему подрядчику, что он действует как-то не так, и выслать ему эту рекомендацию, либо полностью сменить подрядчика, поняв, что, поняв по этим выводам стороннего специалиста, который к вам пришел проводить аудит, что он работает некорректно, некачественно, да, тем более, если у вас результат не устраивает. Несколько моментов, которые нужно затронуть для того, чтобы вы понимали пользу всех этих мероприятий и также их бесполезность с другой стороны в некоторых случаях. Рассмотрим пример. К нам часто обращаются, мне пишут с целью провести аудит. Бесплатный, платный, спрашивают, сколько стоит и так далее. В основном это связано с тем, что в большинстве количестве этих случаев потенциальные наши клиенты сами настраивают своими руками какую-либо рекламу и заказывая аудит, они преследуют две цели. Да. Первое, это убедиться в том, что она работает не совсем хорошо и перейти к заказу услуг. То есть они, в принципе, готовы заказать услугу, профессиональную настройку, но а, им нужен толчок, обоснование для того, чтобы понять, что да, результаты те, которые они получают, могут быть лучше, а потому-то, потому-то. Вот. Второй момент. Часть, обращаются, часть людей обращаются для того, чтобы взять данные аудита и самостоятельно внести изменения в свой рекламный кабинет. Это касается потенциальных наших клиентов, у которых пока нет денежных средств на полноценный заказ услуги. А, то есть, как правило, да, в таргетированной рекламе, в контекстной рекламе. А, если а, вы, как заказчик, работаете с... А, только начинаете свой путь, а, только вкладываете в рекламу, а, у вас недостаточно денег застрять, чтобы инвестировать в корректную настройку рекламных кампаний. Тем более, что предложений на рынке много и определиться бывает крайне сложно. А, Следующий момент, это когда к вам обращается компания, у вас уже что-то работает, они видят, что у вас что-то работает, что вы вкладываете деньги в рекламу, приходят к вам и говорят, давайте мы проведем вам аудит бесплатно, либо платно. У нас есть и бесплатный аудит, есть платный аудит. Платный аудит у нас начинается от 5000 рублей бесплатный аудит у нас тоже есть. И, чтобы вы понимали, бесплатный от платного, он особо ничем не отличается. Потому что если человек приходит к нам и прямо наставит, давайте я вам заплачу, вы проведете аудит, мы проводим точно такой же аудит, как проводили бы его бесплатно. Если нам интересно посотрудничать с этим заказчиком, если нам ниша направление неинтересна, то мы так говорим, что извините, сейчас на данный момент мы не сможем с вами сотрудничать по каким то причинам. Да? То есть у вас там, маленький средний чек, у вас недоработан продукт или услуга по тем материалам, которые мы запросили, и нет смысла в дальнейшем нашем сотрудничестве. И тут мы отказываем в аудите в том числе. А по поводу заказчиков, которые вот, заказывают сторонний аудит, если у них результаты а, текущего подрядчика их не устраивают. А, в этом случае нужно понимать, что любой сторонний специалист, компания и так далее заинтересованы получить вас как а, клиента, а, соответственно, они максимально заинтересованы в том, чтобы найти хоть какие-то недостатки в рекламных кампаниях, если они, в принципе, есть. И, опять же, у каждого специалиста есть свое видение, и у каждой компании есть задача получить ваш рекламный бюджет. Таким образом, часто такие аудиты бывают притянуты за уши. Когда к нам обращаются с такой целью, вот недавно обращалась компания, которая... Хотела проверить своего директолога. У них есть и рекламные кампании в Яндекс директе есть рекламные кампании в Google AdWords. Мы говорили до этого об общей стратегии в социальных сетях и тестировании большого количества инструментов. Был проведен аудит, и мы, честно и открыто сказали, что на данный момент рекламные кампании в Яндекс.Директе и в Google Дворце да, настроены достаточно корректно. <coughs> цена, цена заявки приемлемая по этой доле рынка. Значительных изменений корректировок, которые нужно вносить, прям срочные, которые влияют на цену, их нет. Uh, Но ну, есть приятные дополнения, которые мы можем порекомендовать использовать для того, чтобы результат uh, улучшился с течением времени, в том числе с uh, теми инструментами, которые мы планируем добавить. Uh, для нас uh, неприемлемо использовать стратегии для того, чтобы <coughs> принижать достижения наших uh, коллег, uh, для того, чтобы... С помощью этого аудита завладеть вниманием заказчика и перетянуть его на свою сторону. А, объясню почему. Потому что ну, то есть мы стараемся работать максимально честно, открыто. А, и если мы, мы не испытываем а, недостатка в клиентах, а, и если к нам обращается заказчик, и у него явная цель найти а, какие-то недостатки а, в текущем исполнителе, а, то он их найдет рано или поздно, даже если там все идеально. Бывают условия рынка, при которых результаты снижаются, либо отсутствуют, да, как вот пандемии и так далее. Мы смотрим именно на техническую сторону вопроса, на то, насколько максимально можно сделать, и на то, насколько отличается от этот результат тот, который сейчас получает заказчик, он максимально. И всегда говорим информацию на обосновании цифрах. И у нас нет задачи сделать так, чтобы подрядчик, заказчик остался без работы, а мы эту работу забрали себе. Есть определенные моменты еще, которые стоит учитывать в проведении, при проведении аудита. Это то, что... Если, вам заказывают, если вы заказываете аудит и вы технически не подкованы, то вам очень много информации могут изложить той, которая не совсем соответствует действительности. То есть вы не разбираетесь по факту. Потом вы можете перейти в эту компанию, вам сделают еще хуже, чем у вас сейчас есть результат. И... Не, не, не повторяйте ошибки, которые были у некоторых наших заказчиков. То есть мы, когда общаемся с нашими заказчиками, расспрашиваем историю взаимодействия, у некоторых из них вот есть такие моменты, что они с кем-то работали, был приемлемый приемлем для них результат, там получалось 600 рублей лид, да. А потом они перешли к другому исполнителю, потому что он провел им аудит, слили денег, потом вернулись к тому, за, к исполнителю, и потом через несколько лет попали к нам в руки уже после того, как они решили расширяться и использовать другие рекламные системы. Вот, поэтому надо смотреть именно на историю обработки рекламных кампаний, потому что иногда при проведении аудита, при проведении аудита бывает ограниченный доступ, которые вы выдаете, и, кстати говоря, по возможности не выдавать административный доступ для того, чтобы не скопировали ваши рекламные кампании, потому что просто продвинутые люди, которые занимаются конкурентной разведкой, могут позвонить вам под целью провести бесплатный аудит. На самом деле это ваши конкуренты, они просто завладевают вашими данными, и используют это потом в своих целях, снижают свои издержки на составление рекламных кампаний и так далее, получают вашу информацию о том, что какие у вас показатели, да, есть какие конверсии достигнуты, понимают вашу долю рынка и так далее. То есть это для тех, кто не знает, и это может быть значительные потери данных в безопасности вашей компании. Не то, чтобы они могут вам как-то навредить, хотя это тоже Копии рекламных кампаний должны сохраняться всегда на всякий случай, на этот случай тоже. Просто заранее озвучиваю, пока в голову пришло, не отдавайте генеральный доступ. Максимум, что вы даете, это доступ для проведения аудита, он должен быть менеджерский, как в таргетированной рекламе, так и в контекстной рекламе в том числе. То есть есть доступ к статистике, есть просмотр рекламных кампаний, но нет возможности копирования, выгрузки, удаления, экспортирования и так далее. Вот. На это, пожалуйста, обращайте тоже внимание. В заключении приведу пример, на который я наткнулся в интернете и, в принципе, Заказчики, с которыми мы работали несколько лет назад, тоже такие моменты приводили, то есть мы работаем с заказчиком, и вот я наткнулся, например, видео, да, что компания сторонняя провела аудит, но она не, ну, у нее, опять же, цель заполучить клиента, и она не вникает в детали. То есть там, где UTM-метки могут быть не проставлены, в Google это может быть заменено другими метками, встроенными в компании. В компании а при проводении аудита вам могут сказать, что ut меток нет. А они на самом деле есть стратегии, которые применяются, они могут сказать там средняя цена клика на Яндекс.Директе, стратегия плохая, не работает и так далее. А то, что до этого а, рекламные компании работали на стратегии а, за конверсию, а, приносили результат, он не устроил, перешли на стратегию другую, попробовали ее, и она оказалась лучше, а это тоже не учитывается. А, ну, то есть я еще раз говорю, что при проведении аудита должно по факту учитываться то, что есть за всю историю было и это имеется, ну то есть это можно посмотреть в любом рекламном кабинете. Историю изменения рекламных кампаний. Почему тот или иной креатив сработал, почему тот или иной, тот или иная стратегия рекламных кампаний сработала. И... Компании, когда проводят аудит, они не всегда вникают в эти детали, потому что, опять же, цель у них заполучить потенциального клиента, который к ним обратился за аудитом, либо которому они предложили этот аудит бесплатно. Опять же, с целью, скажем так, заполучить у вас как клиента. Поэтому тоже это имейте в виду. И коллеги в моей сфере делятся тоже информацией, а, потому что аудиты, а, они хороши, когда вы знаете, о чем идет речь и можете это перепроверить. Если у вас нет такой возможности, то смысла дергать своих там директологов, таргетологов, постоянно отправляя им аудиты, которые а, запрашивает другая компания с целью их подзадорить, скажем так, особого эффекта не принесет. Если у вас таргетолог находится в штате, то это совсем другой разговор, и с этой точки зрения, да, вам нужно проводить аудиты максимально часто, запрашивать компании раз в неделю и просылать ему для того, чтобы он доработал на основании этих данных вашей рекламной кампании. В принципе, это все. С вами был Алексей Фторцов. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, пишите в личку в WhatsApp, в ВКонтакте, подписывайтесь на канал, <coughs> жмите лайк, если вам понравилось видео. Это видео получилось такое очень техническое, да, немножко нудное, но я посчитал нужным раскрыть этот вопрос, потому что не все понимают, знают, все вот эти нюансы, которые хотелось бы прояснить с точки зрения аудита рекламных кампаний, с точки зрения его необходимости и с точки зрения того, как, как максимальную выгоду вы можете из этого извлечь, как собственник бизнеса. На этом все. До новых видео.